Добрый вечер! Сегодня я покажу, расскажу о кроссовых ботинках Exustar Вот они идут в такой коробке Вот модель ESBM301BK Размер у меня Евро 42 Тайваньская фирма Который выпускает мотоэкипировку. Покупала их в одном из интернет-магазинов мотоэкипировки. В коробке идет такой мануал. Небольшой. С рассказом по уходу. И о сертификатах, которые есть у этих ботинок. Вот так вот они выглядят. Каждый ботинок имеет 4 застежки, вот такие металлические застежки и липу сверху. Размер, сразу скажу, это европейский, поэтому если будете брать, то берите на размер больше вашего. То есть если у вас российский 42-й, что вам нужен европейский 43 вот он выглядит внутри. Внутри имеется вот такая наклейка с информацией о сертификации. Вот Сертификат ЕН 136-34-2010 имеет три двойки. Чуть подробнее остановлюсь об этом сертификате. Что обозначают эти три двойки? Значит, первая двойка это коэффициент сопротивления истиранию То есть на специальной машине наждаком до сквозного истирания проверяется стойкость ботинок. Существует там два показателя 5 секунд и 12 секунд. То есть единица это 5 секунд, а двойка это 12 секунд. То есть эти ботинки имеют стойкость к стиранию двойка, то есть 12 секунд максимально возможная. Вторая цифра это стойкость к проникающим нагрузкам. То есть тоже специальная машина с ножом пытается проткнуть ботинок во всех местах. То есть в местах максимальной защиты, в местах на сгибах. Здесь вот, соответственно, тоже единица и двойка, коэффициенты. Там измеряется в миллиметрах, насколько проникнет это лезвие вглубь. На определенной скорости этой машины. Здесь тоже двойка, то есть максимальная защита у этих ботинок от, скажем так, проколов или пробития какими-то острыми предметами. Третья цифра. Тоже двойка у этих ботинок. Это э, стойкость к сжатию. То есть сопротивлению вот этому горизонтальному сжатию. Тоже специальный пресс. Сжимает с двух сторон ботинок. И э, здесь значит, и э, измеряется в нагрузке в килограммах. Вот. Эти ботинки выдерживают нагрузку 150 кг на квадратный сантиметр безопасные. То есть при падении мотоцикла на ногу в этих ботинках обеспечивается максимальная, согласно сертификации, степень защиты. На рынке, в принципе, очень мало ботинок с такими степенями защиты, чтобы были все три двойки. Даже у известных брендов мало моделей со всеми тремя двойками. Они либо вообще отсутствуют и не сертифицируются по определенным позициям. То есть, например, две единички ставили или один и два. А вот так, чтобы прям все три, модели мало. Можете сами посмотреть, погуглить. Вот. Поэтому, с точки зрения защиты ноги, вот эта модель имеет максимальную степень, согласно европейского сертификата. Требования европейского сертификата. Вот этого, который я уже показывал. ИН 136-34-2010. То есть, вся обувь, выпущенная э, в Евросоюзе э, после 2010 года, она должна иметь этот сертификат. И вот эти циферки, видите, вот три двойки, Показывают степень соответствия, то есть минимальная или максимальная степень соответствия требованиям этого сертификата. То есть при покупке любых ботинок внимательно обращайте на это внимание. Могут быть еще дополнительные цифры, после, вернее, буквы после этих цифр. Но это уже не обязательные показатели. Что из себя ботинки представляют? Вот такая летая подошва. Летая подошва, удобная, в принципе, для. Хождение. Вот у нас левая нога В принципе не отличается от правой Та, которая переключает передачи Одинаково Имеют резинопластиковое покрытие Твердое Стойкое к истиранию. Здесь э, на сгибах Материал в, по текстуре как карбон Такой он мягкий набитый каким-то материалом. Изнутри, по традиции, замша для защиты от нагретых частей мотоцикла, двигателя, системы выпуска. Шарнира нет. Хотя вот тут такое подобие, но это просто защитная штука для Защитная вставка. Сзади тоже вот такие карбоновые вставки, мягкие. Защита задней части голени, твердые очень такая мощная. Впереди тоже такая же вставка, очень мощная, твердая. Ну и имеется такая манжета, когда на ногу застегивается, она ногу обнимает, то есть, чтобы не попадала грязь песок внутрь ботинка тут вот имеются такие вентиляционные отверстия закрытые сеткой для вентиляции ботинка на внутренней стороне вот мне котейка пришел помогать снимать обзор любят они коробочки застежки что из себя представляют застежки вот такие фиксаторы с зубчиками очень быстро они регулируются по длине то есть в расстегнутом состоянии так можно утопить или вытащить на нужном нужное расстояние и потом уже застегивать И фиксируется вот таким щелчком замок, на защелка вернее на основании замка для предотвращения самопроизвольного расстегивания Вот здесь тоже отверстие для вентиляции, закрытой сеткой, то есть с внутренней и с наружной стороны. Вот, вот такие ботинки. Ездить я в них еще не ездил, но такое первое впечатление, что ботинки довольно качественные, несмотря на не очень высокую стоимость, они стоят в районе 6500 рублей в данный момент, в том магазине, где я покупал, там акция какая-то. Так, вот еще покажу. Такой внешний вид. Сделаны из искусственной кожи. Тут вот где ни пластика, ни резина. Поставляют впечатление. Очень качественные изделия. Также мной заказаны куплены ботинки Фарава Эндура в Германии. Тоже они, когда придут, я сделаю на них обзор. Все. На этом заканчиваю. Спасибо за внимание.